Разумно все, что мы длины. Все, что мы длины. Разумно. Ритм перевод в речь означает мирное течение. То есть зеленый, зеленый порядок некоторые акции. Очень коротко не понравилось не вообще в какие-то ни подробности эстетика философского плана, я скажу, что живет только то, что умеет ритм. То, что ритма не имеет, не живет. Вот так вот так устроено, так устроено все, так устроен. Не то кино, жив так устроен. Все, что имеет ритм, может существовать и успешно. Все, что ритма не имеет. Эмоции. Ритм — это не информация. Ритм — это, к сожалению, не могу избежать этого слова, аналогическое пространство, то есть пространство возможностей. Потому что ритм это великий интегративный элемент. Ритм интегрирует огромное количество разрозненных элементов в единую линию. То есть ритм это великий интегративный элемент. Ритм это всегда определенная интеграция разрозненных элементов в некую единое целое. Итак, такой интегративный элемент. Собой. возможность для понимания, единственное и главное.